всем добрый день сегодня у нас очередная распаковка на этот раз в черном пакете пришли два объекта а конкретно чехол прозрачный мягкий на htc desiri 825 dual sim и еще пришло два стекла вот в таком варианте сверху лежит у нас непосредственно чехол здесь пластиковым лежит соответственно два стекла две специальные по сухую и влажную салфетку представлены внутри находится давайте удовольствие растянем на два видео это сейчас отложим в данном варианте посмотрим что из себя представляет чехол обычный стандартный вариант так внутри находится поролом. мягкий чехол Единственный минус то что это не бампер а лишь только чехол то есть на углах нету соответствующего утолщения Давайте посмотрим, как данный чехол Будет подходить непосредственно к смартфону Итак, есть у нас смартфон Так, чтобы не снимать ремешок Как видим, все нормально село Никаких проблем нет Предыдущий из кожа заменителя Здесь он закрывал микрофон Сейчас здесь все открыто ну и видно что из себя представляет причем кнопочки он защищены пластиком то есть все нормально действует без особых проблем все удобно и хорошо